Всем привет! Это дядьки Демоноид на канале Земля Наша. Что-то сегодня длинная дорога у меня получилась. И я решил скрасить ее. Занять чем-нибудь. Но, собственно поговорить о а, теме взрыва на Шри-Ланке. Так как я был на этом прекрасном острове, раньше он цейлон назывался. Это какое то а, а, а, трансформированное от слова синамон да, или как на каком-то из языков к, к, к, к, к пряности корицы. Да, вот, по-моему, таково происхождение этого слова. Ну, нужно проверить, конечно, смотреть в интернете. Но, тем не менее, сейчас он, он Шри-Ланка называется. Потому что цилон это при пришлыми было завезено название, А Шри-Ланка это местная и издревле так называли ланкийцы свою землю. А... По-моему, это значит святая земля. А... Вообще... Ланкийцы Себя Считают потомками Бога Льва И Основной народ Сингалы Сингалы, которые Жили там Издавна Хотя Не являются Наверное исконно древними обитателями, а исконно древние обитатели есть там, э, ведды, они э, сохранились в нескольких деревнях на востоке острова Кулинезия, Микронезия, Микронезия это, там дальше Австралии. Но когда-то они и э, юг Индии заселяли. И даже вот, говорят, что и в камбоджийцах, в мерах э, есть частичка Индонезия а, вот э, сингалы они пришли из Индии, э, с Индостана э, это индоарийская как бы, группа населения они достаточно белокожие собственно мы же тоже к индоевропейской семье относимся, так что в широком смысле это ну, отдаленные наши родственники. И, да, насколько я понимаю, у них белые тоже относятся. Следующая волна была Тамилы. Тамилы – это темнокожие жители индостана они э, по моему основная их э, часть была завезена европейцами вообще э, на Шри-Ланке э, как бы Англия по и она была колонией Англии но э, первые я не знаю, от, открыли ее португальцы или ну, кто-нибудь испанцы, может быть. Но активно стали плавать туда голландские мореплаватели. И а, есть а, город Гале, несколько южнее столицы Коломба. где много живет бюргеров так называемых это как раз потомки голландских и других европейских мореплавателей ну короче все всех кто обосновался и остался жить на этом острове а также их много на севере, севернее Коломбо, Нигамба, аэропорт международный туда прилетают как и в основном самолеты Нигамба. И там тоже живут католическое население. Но ну, они, конечно, сильно смешались с основным таким. Сингальским населением, но они католики, очень гордо они, прямо, видимо, считают себя белой костью, очень гордо демонстрируют свои католические крестики, да, ко мне даже вот в самолете подошел Стюарт и показывал вот у тебя крестик, у меня крестик, говорит в том смысле, что мы одной крови. На, На Томилах я остановился. Томилы были завезены англичанами, когда Шри-Ланка стала английской колонией. Она в основном специализировалось на выращивании специй э, благовоний как тогда говорили э, э, и потом э, англичане свои какие-то э, культуры в частности из индии чайные кусты привезли культивировали Так как сингалы, в общем, не очень стремились работать на плантациях, видимо, то пришлось вместе с чайными плантациями привести из Индии работников. То есть это ближайшая была к Шри-Ланке часть Индии. Там, в общем только она проливом отделена. Но, насколько я понимаю, тамилы никогда до этого не жили. Это было древнее королевство, потом, когда буддизм, это одна из твердыней будди, буддизма стала. То есть там прям такая отдельная, очень почитаемая ветвь буддизма. Именно культивировалась на Шри-Ланке и даже в Камбаджийских храмах Анкор там есть вот а, а, ну, какой-то эпизод вот связанный со Шри-Ланкой. Но а, Шри-Ланка для буддистов святая земля. Да, тут очень много святыни, зуб, зуб Будды есть, храм даже целый посвященный зубу, где он хранится в городе Кэнди. Так вот, тамилы, которых завезли, мало того, что они язык у них был другой, они были, естественно, со своими национальными особенностями. Они были другой религии Это индуисты, да, и даже другой рас Сословие, да, кастовая система Общества И в Шри-Ланке тоже, видимо ну, ну, очевидно, что да Что сингалы считали себя Более высокой кастой, чем тамилы И на почве этого начались трения да, Когда англичане ушли Это 49-й год, по-моему, Шри-Ланка стала независимой, она как-то пошла по социалистическому пути, но это был, конечно, не такой социализм, как в странах Восточной Европы да, и в Советском Союзе. Это был свой какой-то такой азиатский социализм, ни на что не похожий. А, и кроме э, вот этих э, групп населения там было достаточно много мусульман мавры их называют в Шри-Ланке да и мы видели их э, достаточно много и в столице Коломбо и в других крупных городах в Кенде э, Гале есть мечети. В середине острова, там где Высокогорье, Элла, даже там есть мечети. И вот вкрапление мусульман. Хотя, тот, кто не был на Шри-Ланке, он, наверное, и не слышал ничего этих мавров а их достаточно много может быть 20 процентов населения это потомки тех арабских мореплавателей которые параллельно с европейцами тоже свою экспансию они же в общем и дальше на восток до индонезии они как бы распространяли Сначала торговые связь, потом и веру свою распространили. Даже и Китай затронули переплыть через Аравийское море. И, наверное, это вот одна из первых, куда, когда начали активно плавать арабы. Они же в какой-то момент с верблюдов и на корабли пересели. И да, вот они там какие-то свои поселения организовали, но, насколько я знаю, попыток захватить Шри-Ланку Цион не предпринималось, а может, к тому времени, когда такая возможность у арабов была, может, тогда европейская достаточно сильно присутствовали в этом регионе, и как бы они уже э, свои права предъявили, но тем не менее вот мусульманское население присутствует, я их э, встречал как бы много где э, в мечеть ну, по-моему не заходили, э, но видели на празднике вот, вот в полнолуние буддисты идут свой в свой ват. или нет наверное они по-другому но ну, просто темпл да называют они там много англоязычных а мусульмане в москве в мечеть и вот город голе мы видели как они идут буквально Рядом толпами буддисты сворачивают в сторону своего храма, а мусульмане к мечети движутся. И все это такой получается всенародный праздник. И мне казалось, что все у них хорошо. Так мы и уехали с ощущением, что это вот. Прекрасное такое вот государство, народ, как бы он многообразен, но в то же время един, да. А тогда вот война, да, тигры, томилы, Лама были в начале двухтысячных, погасло уже совершенно. Ну, правда, на север мы не рискнули, где сами-то... Основные Томилы не рискнули поехать. Но в принципе говорят, что довольно спокойно и в общем-то безопасно туда можно поехать. Не, не бояться за, за свою безопасность. Вот. И тут такое И в Коломбо, да, мы встречали девочек Мусульманок, если буддийские, Они все одеты в белые какие-то Блузки Темные юбочки, по-моему, синие А у мусульманских девочек Еще на Голове платок типа но ну, он э, прикрывает только волосы отсюда никак не закрывает но они ну, очень так смотрятся э, аккуратно в этих платках мне интересно почему все-таки странам третьего мира, как их называют такое отношение или вообще все пройдет и через неделю это будет как бы одно в череде событий ну типа вот как не повезло азиатам как не устроена их дикая азиатская жизнь кто-то у них там такое режут друг друга, убивают. Режут. Никаких э, мощных э, движений, да, ни, ничего не, всполых, не всколыхнется там, ни вон, ни в каких-то там. Э, кто там наши мировые жандармы? Ничего не будут делать. конечно, за Шри-Ланку очень, очень горестно, да. И это прекрасный остров, прекрасные добрые люди. Наверное. Есть, правда, в шри-ланкийцах вот какая-то обостренное чувство, да, вот веры, религии национальности они очень сильно отслеживают кто откуда, кто какому богу молится очень внимательно следят чтобы соблюдали какие-то внешние свидетельства почтения вот нельзя, например, зайти к храму подойти и встать там спиной к Будде, особенно зайти в храм, да и, и как-то еще сесть ногами к Будде это прямо очень неприлично считается. А обязательно снимать обувь надо. А Дамбула есть такой на, на горе пещерный храм и к нему надо по очень высокой лестнице подниматься сын наш был уже измотан предыдущим подъемом вчерашним, там где мы на Сигирию поднимались, высокую такую скалу и в Полонару вот, по-моему, да, Полонару мы там, где жили эти шри-ланкийские короли-цари тоже очень много мы ходили да, и я хотел сказать, что очень там наблюдают, чтобы не заходили в обуви в определенные места священные, чтобы в швортах никуда-то, там, чтобы женщины, по-моему, должны прикрывать голову платочком и какие-то типа юбочек. То есть не с голыми коленками не лезть в священные, так сказать, креликвиям. Вот, а там, где пещерный храм Дамбула, очень такой почитаемый, там внутри пещеры вырублен прям в скале вот Будда, из этого же камня, лежащий Будда. И это место священное, очень много паломников туда со всей Шри-Ланки приезжает, ну и туристы, конечно. И вот мы поднялись, сын мой очень устал и вот когда он устал, а мы его, ну ну как мы на половине пути уже надо добраться, да, и мы его тащим подгоняем, он так расстроился и разозлился на нас что уже дойдя на территорию храма он вошел, а там очень красивая место там обезьяны их кормят тоже прихожане им приносят фрукты всякие и пруд очень красивый цветет лотосы на нем и он вот сидит на краю этого пруда, я говорю, ну пойдем в пещеру зайдем то ли он хотел показать как его все достало и он сделал его в школе научил вот так вот проводить по горлу ребром и вот шри-ланкицы которые шли они все в таких праздничных одеждах мужчины старцы там в белых таких одеждах молодежь во что-то яркое такое они остолбенели их прям вот как будто столбняк я чувствую вот это напряжение в воздухе прямо далеко над полями там жужжит пчелка какая-то. Я... Я, не... Я же их не знал еще, шероланкийцев, насколько они горячие вообще парни. Может они сейчас схватятся откуда-нибудь, стан Порубят нас наверное, на шашлык. И я вот как-то так сказал, ай яй яй сын вот так головой покачал, ну что же ты так себя ведешь? И они как-то обмякли, да, улыбнулись, ну, малыш, да, что ж, неразумная дитятка. И да, как-то снял я напряжение, они прошли дальше. Храм это был, конечно... Напряженный момент таких вот надо избегать, да, проводить политзанятия со своими, если с детьми. В том же храме Дамбула, да, где пещерный лежачий Будда нам встретился, да? наш гид он несколько дней нас на своей машине возил по Шри-Ланке взял полное шефство и показывал места, которые в принципе нам было на обычных экскурсиях никто бы не стал показывать завозил вообще такие одному ему из известные уголки ну, Так вот он Когда э, Объяснял нам как вести себя Что ни в коем случае нельзя к Будде спиной Поворачиваться А вот там где э, Дамбула Внизу перед лестницей Перед подъемом Там э, вообще огромная статуя Будды Сидячего Такой вот он Толстенький Будда Огромных размеров Его видно очень издали Вот подъезжаешь к этой Дамбуле По дороге Видишь уже этого Будду И Базиль так раз, разволновался Что уронил даже свой Телефон чуть не разбил из-за того, что мы как-то к Будде неправильно встали, <смех> но ну, не спиной, а боком даже, он очень переживал, что -то. с нами не было никаких неприятных разборок или чего-то такого. Но вообще гид у нас был потрясающий. Ему лет прилично, за ну, 65, наверное, точно, но при этом он выглядел и держался молодцом, прям такой подтянутый, невысокого роста, темнокожий, темнокожий, может от солнца он еще темнее стал, и прям он вот такой черное дерево, при этом седое, и очень благородного вида, вот, когда он свой национальный саронг надевал, вечером мы с какой-нибудь после длинной дороги приезжали в отель, он переодевался в этот белоснежный саронг, там, с чашечкой маленькой чая, там, или, может быть, какого-нибудь местного что, как он нехарагом делался все подойдут прекрасно и много нам истории рассказывал мне кажется, он врал, что русского языка не понимает он много русских туристов он чуть-чуть с хитрецой был, конечно, не без этого что он возил у нас Свои заряженные лавочки с которых ему цену платили Если мы что-то покупали Но У нас особо Такого шопинга Как бы мы не предполагали Может В этом Какая-то для него Немножко разочаровали Но нет Мы с ним расстались очень тепло То есть он нас довез до отеля на побережье, у, у Новотуна это было. И там э, мы остались э, на морском берегу загорать. А когда мы уже улетали, он опять же приехал за нами и отвез нас в аэропорт такая у нас была договоренность в общем при прекрасные воспоминания о Шри-Ланке прекрасные люди там вот, ну что, будем смотреть как это дальше, я очень надеюсь, и прям вот молюсь за, за них, за всех чтобы у них эти злоумышленники чтобы их как можно быстрее Повязали, расследовали, все их эти каналы пообрубали, да, и фиксировали эту проблему. Нельзя этот остров, он и так, жители там достаточно бедно живут, не жалко, реально. Вот, этот народ достоин лучшей жизни, нельзя еще в войну их обвязать. Они добрые люди. Они даже вот когда э, едешь по шоссе и какой-то воран перебегает шоссе, сразу вскакивают э, вот кто там сидит вдоль дороги там вдоль деревень. Э, они так э, веточкой его один значит показывает э, машинам, что не, нельзя не, тут животные переходят, а другой веточкой значит его так подвигает аккуратненько в сторону обочины, чтобы он побыстрее перешел. Ни собачку там никакую не ни... нельзя обидеть. Даже птичку, рыбку, да, ну, единственное, они рыбу ловят, потому что ее как бы выловил, и рыбка там пока он ловит следующую, она уснула. да, Но он ее не не убивает. Вот это им позволено. Да? Они как бы кормят себя. Рыбку ловят. Но обидеть животное даже это, это не для не в их характере. Как это могло произойти, что сотни людей взорвали просто. Взорвали в площадь. Причем людей там в богатых отелей, там и туристы, видно, пострадали. Какие-то важные люди, дело не в их богатстве, да, скорее всего, но эти люди были какие-то значимые, какие-то на авторитетные на этом на этом острове в этом государстве то есть удар был нанесен так вот избирательно вот что что будет дальше меня очень беспокоит давайте ребята на, за шри-ланкийцев помолимся за этот благословенный остров шри-ланка и все, на этом прощаюсь с вами. Да, see you later. Увидимся.